Смотри, про защиты, про границы, защиты, магические, давай так, магические защиты. Их нет. Их не существует. Вернее как, это красивая сказка, которую продают маги. По большому счету, Любая защита, которая установлена на человека, она взламывается, снимается, так скажем, более сильным магом. Суть в чем, да, по глобальному такому кармическому закону, все что должно произойти с человеком, оно произойдет. Если человеку суждено потерять деньги, он их потеряет. Если не сейчас, так через полгода. Но если он потеряет их через полгода, то уже многократно больше, чем если бы сейчас. Принцип какой? Карма должна быть изжита. Астрология об этом говорит уже много тысяч лет. Что есть гороскоп, есть некие программы, по которым человек живет. И вот, ну, говорят, говоря, соляр, да, солнце идет по, по, по гороскопу. Да? И, допустим, пришло вот, вот, вот солнце, вот сейчас пришло, вот семилетний цикл, пришло сейчас вот в период, допустим, идет проверка отношений с деньгами, допустим, или там проверка отношений с отношениями да, с окружающими с партнерами. С окружающими людьми. И проверка должна быть пройдена. То есть человек должен из, ну, пройти урок. Изжить карму. Карма может быть, то есть урок должен быть усвоен, а урок обычно какой? Урок у всех людей всегда один, один единственный урок. Любую ситуацию пройти с любовью, с принятием, с отпусканием. В состоянии потока, пребывая в состоянии потока, в состояние, да, я принимаю все такое, какое оно есть, и я люблю это, даже если оно мне не нравится. И вот любые защиты – это по факту блокировка потенциальной кармы, блокировка потенциальных изменений, потенциального обретения урока жизненного, который в дальнейшем спасет жизнь, как вариант. То есть, если урок не пройден сейчас, он будет, быть, будет пройден, он будет пройден потом, но жестче карма должна быть изжита. И она может быть изжита любым из трех способов. Первый способ. Самый быстрый, самый легкий. Через осознанные добровольные изменения. Человек понимает, где он накосячил, каких ресурсов, знаний, умений, навыков не хватает и где их взять. Все. Вот свою ошибку и как эту ошибку исправить. Сейчас и на будущее. Самый легкий. Но для этого нужно быть готовым и признать, что да, я несовершенен. Я не все знаю. Второй способ изживания кармы – через страдания. То есть человек мучается, его обвиняют, там что-то ну, что болит, то есть какие-то э, страдания физические, либо страдания психические. То есть неудобно, дискомфортно, страдания. Человек мучается, мучается, мучается, потом в конце концов задает вопрос. Блин, да, да сколько я ж могу мучиться, давайте что-то делать, давайте что-то менять. И опять прожил, приходит к осознанным добор, добровольным изменениям. Третий способ изживания кармы – через потери. Потери денег, потери здоровья, потери там, имущества, потери отношений с людьми, потери жизни. И при этом, при потерях он все равно страдает, и все равно потом задает себе вопрос. Блин, да сколько ж можно? Что же я могу изменить? Просто каждый следующий способ – он жестче. Знаешь, доцент тупой, и чем тупее, тем больнее. Так вот, защиты, да, энергетические, магические защиты – это способ блокировки кармы происходящих, потенциально происходящих событий. И да, это ну, вот сейчас это событие не произойдет, но рано или поздно или Маку едет в отпуск. Знаешь, как это? Или осер умлет, или царь, или я. Слабина рано или поздно будет. И карма настигнет. И настигнет уже многократно. Поэтому не стоит стремиться защищаться. Знаешь, вот есть такой принцип, что мы излучаем в окружающий мир, то к нам и приходит. Вот когда мы излучаем состояние страха, состояние ну, вот недоверия и я защищаюсь, то, соответственно, притягиваются люди, которые реагируют на этот страх. Когда мы излучаем состояние жертвы, притягивается агрессор. Это классика. Об этом уже книги, десятки книг написаны. И сотни часов вебинаров. То есть, вместо того, чтобы защищаться, необходимо развивать свою внутреннюю силу, свою внутреннюю готовность справляться с трудностями, с потенциально возникшими, ну так, давай не будем называть это неприятностями, сложностями.